подписчикам гостям я Джетли и сегодня мы снова гуляем и типа мы гуляли по ночному лесу а в дождь кому как не мне придет в голову погулять в такую погоду в осеннюю вот короче я надеюсь что этот режим камеры сам по себе хороший потому что это типа мала освещенность вот, Я на Катуаре. Вот. И... И что, и все. Прикольно, да? Сейчас я буду... Рабочий поселок. Сколько этих рабочих поселков? Вот, короче, я сейчас переверну камеру и буду снимать в нормальном режиме. Ну, как в нормальном режиме, я имею в виду в плане не свою морду которую вы и так вряд ли видите. А то, что происходит вокруг, а вообще как я иду, где. Погодь. Ну что, видит? Приходится держать зону в другой руке. Потому что это рука э, типа дофига для камеры. Тут очень красиво. Ну, вообще ночью очень красиво. Еще когда дождь был очень красиво, но я боялась камеру замочить. Поэтому как-то так. Это Крис. И он смотрит, как нам отсюда выйти, потому что мы шли просто по улицам без навигатора. И немножко заблудились. еще тут, кстати, есть классный магаз, где сравнительно недорогие цены. Вот. Тут, короче, Эльф, вейп, как у меня, да? Третий. Джаст. Джаст третий. Короче, он продается за 1900 рублей. А на официальном магазине он стоит 2700. А я вступила в лужу. Вот. Короче, я его покупала за 2500. А тут он 1900 вот короче может что-нибудь вдохновиться вот этими пейзажами и что-нибудь нарисует конечно я не знаю как можно вдохновиться спиной Ну, хер знает ты ч ⁇ улыбнулся Херовая у тебя улыбка, знаешь. <соединяющие> <соединяющие> Господи. Такое вот как-нибудь выскочит, знаешь, из-за угла. И останешься без чистых штанов. <соединяющие> Лужи, машина, переход. Мы переходим. Так, что бы еще рассказать? Я не знаю, что рассказывать. Да подожди, думал, дом, культуры дом культуры керамики будем проходить. А, вот. О, я знаю, что надо было снимать днем. Я может быть днем еще здесь что-нибудь сниму. Вот. Ну потому что я приехала сюда сравнительно днем. Потом мы шатались, шатались. Начался дождь. Я думала, я пережду этот дождь. Вот. Ну, он на самом деле начался еще днем. Но днем так легко моросило. Потом начался ливень. Вот. И как-то так. Я надеюсь, что тут все добрые хорошие, и никто меня не отпиздит. Вот. Хотя у меня с собой костетик. Крис! Крис! Что? Подержи зонт. Спасибо. Что? У меня рука устала. Сейчас я вам покажу свой костетик. Ну, вот он. Вы видите его? Вот он. Может так лучше будет видно. Угу. Это так, это к слову. <соединяющие> Дом культуры. Сейчас я вам покажу его. Возможно, у меня запотел объектив. Да вроде не сильно. Дом культуры. Что-то есть. Сейчас мы приблизим и посмотрим. Мы посмотрели. Мы ничего не увидели. А где Крис? А, вот он. Какая-то доска. Два соска. Да. Это я. Айболит бармалей. Цирк, театр какая-то хрень? А если кому-то надо в катуаре, вот, типа, сходите к Дому культуры? Что? А. Знаешь, было бы классно, если бы это было что-то заброшенное, если бы мы наконец-то съездили туда, куда хотели съездить. Тут лужи? Я тебя не слышу. Я говорю наверное, километров. Экшн. Блин, это же Некрасовский рабочий поселок. Охренеть, это Некрасовский рабочий поселок. Вы это слышали? Кристоф обосрался. Не станция Катуар, Некрасовский рабочий поселок. Смотрите, какая лужа. Вот прикиньте, я сейчас в нее зайду, хотя я сейчас в башмачках таких. Но, типа, должна быть не очень глубокая. Давайте попробуем. Я пароход. Да, кстати, она не очень глубокая. то я один раз шла. Я, короче, шла-шла-шла. Шла-шла-шла. И знаете, что случилось? Короче, была дофига глубокая лужа. А я не заметила. И так как я в этих ботиночках, я такая... Ну, да что со мной будет, наступлю ну, в ложу, и она, короче, не глубокая И я провалилась туда по колено, по колено, Карл, в этих ботинках и по колено. Я охренель. Вот. Мне очень тяжело нести камеру, смотрите, скорая помощь. Нужна кому-нибудь... Вот тут еще магазин должен быть блин ощущение как будто я хожу просто по заброшенному городу пизжу что-то вот. короче какой-то магаз. Что, продукты а зачем нам сюда? будем писать слова будем писать слова я знаю с кем мы будем писать слова что? С кем слова? Не с тобой. Сосы, не со мной. Стройдом. А с кем мы будем писать слова? Мы, это я и я. Головка чуть-чуть зарядила. Рыбанька моя. Что ж ты расхудахталась? Рыбаньку ищешь БЦ. Расскажи людям про какао. Зачем мне это нужно? Катюша. Думаю, Катюши в, кайф -кайф. в честь вас назвали парикмахерскую. Многофункциональный банковский офис. Овощи, фрукты. Мой дом. Овощная. Некрасовский. Чего-то там. Простите, что я заваливаю горизонт. Да, это какой-то магазин, какой-то, может быть, но По-моему, это продуктовый просто. Просто продуктовый. Так. Вообще, у меня где-то еще в камере фонарик включается, вспышка, то есть... О! Азбука пирогов. Кафе-кондитерское. Класс! Смотрите, какая красота. Оп, красиво. Все, пошли. Ну, да. на, куды на гору. Ну, Воровать помидору. Ну, вот, вот, вот. Сейчас будет темный привык. Ночью, чулится фонарь-аптека. Какой-то там то ли искусственный тусклый свет, то ли еще какой-то. Я И не правильно, очень правильно. помню родского. 14-15, это в это Маяковский? Короче, без разницы. Угу. Вот, пока шел дождь. Я думала, что я отсижусь в падике. А в падике, как вы знаете, ничего интересного. Потом я плюнула, она все пошла гулять. Вот. И вот мы уже здесь. Какой-то переезд. Че это? это же, да, мы что, уже близко к станции? Да. Отлично. Кстати, станция. Там. Сейчас мы к ней придем. Вот. Влог ни о чем Вы уже это поняли Я надеюсь, что хотя бы там Что-то красивое было Вот А так давайте я вам расскажу В следующем видео о том, как Короче Обманывают По телефону Как глушат Ваше внимание И А как какать Господи, сука, пиздец. Ладно, короче как, глушат ваше внимание и играют на ваших чувствах, чтобы вы вложили все свои деньги, которые вы имеете в бинарные аукционы. и Говорят, что это не бинарные аукционы, вот, и вы их никогда больше не увидите вообще эти деньги только в электронном виде и только на том сайте, куда вы это внесли. Минус уши. А как какать? Господи. Крыс, хватит. Вот. Я не знаю, насколько вам это будет интересно, но это точно вам будет полезно, потому что в последнее время вот этого вот всего дерьма развелось очень много и по-хорошему я должна вас об этом предупредить, потому что они мне названивают, я думаю, есть еще люди, которым они названивают и хрен знает, откуда они ваш номер телефона взяли. И самое еще интересное, ты их посылаешь, а они все равно тебе звонят, они тебе в скайпе добавляются. Это такой, я больше не пользуюсь скайпом, но у вас нахрен. Вот, ты блочишь, блочишь, блочишь, блочишь. Они тебе с разных номеров названивают. Вот, вот такие вот пирожки с котятами. Тут Ну, по крайней мере, я считаю, что тут очень атмосферненько должно быть на видео. Вот, я пришла уже на станцию, поэтому всем пока. Что? Не будут доезжать московские диаметры? Глаза, рот. И на самом деле это активация билета. А вон моя остановочка.